Об ответственности за последствия развязанного против нашей страны психоза Прибалтийские республики предупредил мид России. Рига Таллин и Вильнюс, цитата, выступают в авангарде антироссийской истерии, вопиющей иллюстрации которого стало сегодняшнее нападение на дипломата в литовской столице. При этом европейские страны, например, Британия, боятся за своих в Москве, призывая срочно улетать. Но пока улетают из самой Британии. Маршруты наемников изучил Александр Хабаров. Британское правительство сегодня неожиданно обратилось к соотечественникам с призывом покинуть Россию, если они находятся там без острой необходимости. Такой призыв в Лондоне объяснили событиями на Украине и нестабильной с их точки зрения ситуации в стране. В то время как министры обеспокоились безопасностью британских граждан в России, в самой Британии совершенно открыто вербуют желающих отправиться убивать российских военных на Украине. Леон Доусон не имеет никакого военного опыта, но он пополнил ряды граждан, записавшихся в ряды добровольцев защищать Украину. Он коллекционирует поддержанное оружие и говорит, что понимает, что может и не вернуться домой. В этом же репортаже из Лондона репортер американской CBS показывает старое британское обмундирование которое предназначено для Украины. Я снимаю нашивку с британским флагом, потому что мы не хотим, чтобы российская пропаганда говорила о том, что британская армия воюет на Украине. Продавец военной экипировки в английском городе Саутгемптон говорит, что такого количества заказов у него не было никогда. Это шлем Марк 6. Обычно я продаю один такой раз в три месяца коллекционерам оружия, но в четверг я продал восемь таких за 4 часа. Британская пресса открыто публикует контакты тех, кто занимается вербовкой боевиков. Координация возложена на посольство Киева по всему миру. Министерство иностранных дел Украины создало специализированный сайт с перечнем стран, где можно записаться на войну. Украинское консульство Шотландии сообщило о том, что присоединиться к боевым действиям там пожелало около ста человек. Ветеран Ирака Джон Стерлинг взял для этого недельный отпуск. Его не останавливает то, что если он сумеет вернуться, то может сесть за военные преступления в тюрьму. «Я и мои друзья можем помочь остановить это. Так почему бы нам не поехать? Если не мы, то кто?» 50-летний водитель грузовика Харви Хант заявил, что решил воевать, насмотревшись телевизора. «Сижу, смотрю новости и думаю, я могу встать и помочь им. Я могу держать пистолет и стрелять из него». В интервью Хан признался, что имеет смутное представление о том, куда именно ему надо ехать. Основной маршрут сейчас лежит через Польшу, которая превратилась в настоящий хаб сначала для поставки на Украину вооружений, теперь еще и живой силы. Что ты собираешься сделать для украинских военных? Я поговорю с некоторыми людьми я надеюсь воспользоваться своими навыками в противовоздушной обороне, но я думаю будет виднее в следующие 24 часа. Эту группу желающих повоевать обнаружили у польской границы журналисты CNN. Можете сказать, что вы делаете в Польше, совсем рядом с украинской границей? Мы хотим помочь защитить свободу. Все очень просто. Что вас больше всего беспокоит? Вы тоже здесь. Сколько вас собралось? О чем вы думаете? И куда вы едете? Мы пока не знаем. Кто-то уже на месте. В социальных сетях гуляет видео, предположительно снятое в Киеве наемниками одной из частных военных компаний США. Бывший британский пехотинец Шон Пиннер сообщает, что успел поучаствовать в нескольких боях. 7 мы где-то в семи километрах от линии фронта. Мы взяли небольшую передвижку после недели напряженных боев. Сегодня мы потеряли несколько своих парней. Издание «Цайт» пишет о планах неонацистов из Германии примкнуть к боевым действиям на Украине. Якобы этим уже обеспокоены немецкие спецслужбы. В Грузии спешно формируют свой национальный легион. Грузинские националисты жалуются на то, что власти пока не дают им возможности вылететь на Украину. Премьер-министр Чехии Петр Фиала, наоборот, заявил, что тем, кто захочет воевать на Украине, уголовное наказание не грозит. Он договорился об этом с президентом страны Милошем Земаном. На встрече с президентом мы договорились, что можем гарантировать безнаказанность в виде отмены смертной казни людям, которые хотят поехать воевать на Украину и будут воевать на стороне Украины. Живущий на Украине гражданин Швеции Андерс Ослунд заявил, что украинскую армию добровольцами записались 400 шведов. Украинское посольство в Нигерии отрапортовало, что даже там нашлись 200 добровольцев, желающих поехать на войну. Но до поля боя добираться им предстоит за свой счет. Посольство Украины в Нигерии заявляет, что нигерийцы, которые хотят поехать на Украину для борьбы с российскими войсками, должны быть готовы предоставить тысячу долларов на билеты визу. Свой чат организовали африканцы из Южного Камеруна и делятся там мыслями о том, как лучше добраться до зоны боевых действий. Добрый вечер всем, меня зовут Аллигатор из Южного Камеруна, Западной Африки. Мы призываем правительство Украины и НАТО построить партнерство между ними и амбазонцами Южного Камеруна. Мы хотели бы поддержать украинское правительство большим количеством мужчин из Южного Камеруна. Много наемников из Хорватии. Среди них есть те, кто повоевал на востоке Украины в 2014 году. Мы направляемся к погранпереходу, где коллега заберет трех беженцев, а остальная часть группы отправится через украинскую границу в Харьков или Киев, одолжит оружие и отправится на поле боя. Один из хорватских боевиков заявил, что у этой войны все шансы закончатся за пределами границ Украины. Мы находимся на венгерско-украинской границе, идем на войну, присоединиться к украинскому народу и к нашим хорватам, так как все знаем, что эта война вряд ли остановится на Украине. Адресованы ли эти угрозы России или европейским странам, неизвестно. Но, например, в Литве сейчас ажиотажный спрос на оружие. По сравнению с прошлым годом продажи выросли 8 раз. Приходит много клиентов, они покупают полуавтоматические винтовки, к сожалению, у нас закончились. Люди покупают пистолеты, скорее всего, для самообороны, так как для войны они, конечно, не годятся. Поэтому они покупают их из-за своей неуверенности, чтобы защитить себя, свои семьи и близких. Союзники по НАТО продолжают накачивать Украину вооружениями. В польском Жешеве приземлился украинский Ан-124, который прибыл из турецкого города Текердак, где производят беспилотники Байрактар. Вместо реальных попыток остановить кровопролитие, европейские лидеры делают прямо противоположное, не беспокоясь о жертвах и даже судьбе преданного им президента Зеленского. Мы не будем просить Зеленского сдаться. Мы не просим Зеленского покинуть Киев и не собираемся просить его эвакуироваться. Мы делаем, что можем. А можем мы многое. Украинцы сегодня борются с русскими за свой суверенитет, но они также борются за безопасность Европы. Там, на Украине, на валах и укреплениях разыгрывается судьба Европы. На Западе удивительно быстро забыли, к чему приводит тайное покровительство наемникам и отправка вооружений в зоны конфликта. Но есть проблема, которую воинственной риторикой не обойдешь. Это беженцы с Украины. Их число, по оценкам УВКБ ООН, приближается к отметке в полтора миллиона человек.